Всем привет! В этом видео я расскажу о навыках и способностях персонажа из аниме и манги «Великий из Забродячных Псов" Ачои Накахари. До этого я делал видео о способностях Асаму Тазая. Можете посмотреть по подсказке сверху. Приятного просмотра. Где ты берешь эти позорные шляпы? Говори, что хочешь. Наверняка все еще пытаешься покончить с собой, несмотря на возраст. Личность. Чуя со временем менялся личност, еще себя в этом мире, а здесь расскажу то, что показали нам в аниме. Нагахара является типом на вид высокомерным, надменным и местами очень вспыльчивым. Во время драк он безжалостен, не боится кидать насмешки на своих врагов, что говорит о его гордыне. Однако, хоть он и жесток в бою, но он знает цену жизни и попусту не убивает людей направо и налево. Тем не менее, Чуя на самом деле серьезен и не так вспыльчив если его, конечно, не дразнить. Ты совсем не измен... Чуя. Что? И как это понимать? Если мафия прикажет ему сделать некое дело, то чуя без лишних слов исполнить ее. И стоит добавить, что Нагакара хоть умом как-то за не блещет, однако в бою свой IQ включает. Дилетанты. Я вообще-то хотел сказать то же самое. Физическая сила. Физически Чую в целом не сильно уступает таза Ростом, правда, он мал, всего лишь 160 сантиметров, в то время как у Дазая целые метры. 1 за один сантиметр. Из-за невысокого роста, чуя в схватках, использую в частности ноги. Знаете, можно сказать своего рода майки из Токийских Мстителей. Неж тем, о а майке у меня тоже есть видео, можете глянуть по подсказке сверху. Короче, я выиграл спор у Смутная печаль Так называется сверхъестественная способность Чуи Накахары. Смутная печаль, возможно, появилась из-за слияния Чуи с божеством бедствия и разрушения, именуемый Арахабаки. Способность Чуи имеет две формы, обычная и порча. В обычной форме вешалка для шляп может манипулировать гравитационной силой. С помощью такой силы он умело разрушает все, к чему дотронется, и эффективно использует свои приемы ногами для усиления. Усиленный своей способностью Чуя может ногами вернуть пуля обратно выстрелившему, Да хоть сотни пуль будут выстрелены, а они не дойдут от до Чуя, поскольку гравитация держит их на пару сантиметров от него. Чем-то напоминает защиту Акутагавы. Также, благодаря гравитации, вешалка для штаб может летать или ржаться на поверхностях, как Человек-паук. При касании с любым объектом, он может использовать гравитацию на предмете, прижав его к земле или отправив в полет. Порча Я выше говорил о второй форме силы Чуи, называемой Порча. По-видимому, истинная мощь божества разрушения Арахабаки. Порча активируется словами, что ж даровавшая мне темную немилость. Не стоило снова меня будить. После активации на теле Чуи появляются узоры. Сам же он становится агрессивным, неразговорчивым и сеет только разрушение. При порче Чуя может создавать разрушительные черные дыры, которые охотно кидает во врага и не только. Чужие атаки не достигают его на целый метр уж точно настолько сильно действует гравитация, но тем не менее у Порчи хватает своих минусов. Во-первых, как говорил выше, он теряет свой разум, исполняя зов Неба и разрушения. Во-вторых, тело Чуи не выдерживает такую нагрузку. Если его не остановить, он попусту умрет от своего дара. В-третьих. И ему обязательно нужен Дозай. После активации порчи только Дозай может своим даром деактивировать силу Чуи и, соответственно, не даст ему умереть. На этом все. Спасибо за просмотр. Если я что-то не учел, проститесь, С миром литературных гениев не особо сведущ. Вы можете написать комментарий, если вдруг какой-то навык не учел. А также буду рад, если поставите лайк или дизлайк. До скорой встречи!